Вот на каждой шторке покажи, же есть магнит. Вот здесь, здесь, в четырех местах. Здесь у нас До стекла где-то сантиметр оставляем. В комплекте идут вот такие крепления. крепления вроде бы все одинаковые но на самом деле имеют разный угол наклона вот этой полки если их взять сложить вместе то мы увидим да видно вот видно что они разные поэтому нужно определить куда какая будет снова вставать это сделать очень просто берем, допустим, с развернутым углом и вот таким образом значит, ее закрепляем на магните и смотрим, как вот эта полка прилегает к поверхности видим, что немножечко она отклоняется значит, попробуем другого плана крепежа с прямым углом и видим, что он подходит сюда отлично Значит этот крепеж будет именно здесь. Значит, после того, как мы определили, где у нас будут стоять какие ответки. приступаем к установке. Значит, сюда у нас сюда у нас подходит как раз-таки с более развернутым углом. что у нас сюда становится очень хорошо но даже в случае чего эти углы можно подкорректировать если магнит не полностью прилегает к поверхности это очень важно если он полностью прилегает шторка будет очень хорошо держаться и это будет гарантия того что она не вывалится когда вы будете съехать на скорости и откроется окно. Жать, либо немножечко разжать развернуть тем самым и добиться максимального уберегания магнита. устанавливаться то есть когда это все будет закреплено и после этого уже приклеиваем верхнюю снимаем защитный слой и аккуратненько значит заводим покажи что нужно завести вот сюда нажившись сюда на самый край резинки должна она встать. Вот сейчас, значит, мы потом еще покажем это вот на нижней части. Значит, так, что мы делаем? Заводим ее и важно, чтобы крепление было установлено и центрировано по магниту, чтобы магнит не, торчал, не видно не торчал вот так вот и был полностью закрыт вот. сейчас покажи продемонстрируюсь двинуть с магнитом ну, видно такого это быть не, не должно правильно. значит делаем вот так центрируем смотрим вот опять же что она у нас вот здесь очень хорошо будет прилегать после чего снимаем защиту аккуратненько цепляем на магнит уже Все. Снимаем защитную пленку, чтобы было проще устанавливать. Снимаем сетку, аккуратно сюда устанавливаем, центрируем магнит и аккуратненько сюда ее заводим вместе со шторкой. Значит, покажи вот сюда Устанавливаем вот здесь Устанавливаем ее здесь обратно Когда у нас цветочки закреплены Только после этого мы можем уже окончательно приклеить четвертую планку Таким образом она у нас будет отцентрирована по шторке И будет хорошо ее держать Значит дальше, следующий этап это правильно установить саму шторку, сам экран точнее. И можем наблюдать какие-то зазоры, в каких-то местах они есть, в каких-то нет, это происходит из-за того, что сетка эластичная и в любом случае стягивает немножко рамку, поэтому вот эти все зазоры, можно устранить. Определяем место зазора. Вот оно у нас здесь, центр его находим. И в этом месте делаем такие вот легкие движения. Тем самым выгибаем проволоку. Прям почувствовать должно, как она чуть-чуть прогибается под пальцами Если она не будет прогибаться, она просто вернется обратно на свое место И в итоге вы ничего не получите Зазоры так и останутся Поэтому нужно ее продавить Я тут сейчас что-то надавил, но этого было мало можно еще давить в этом месте. вот здесь уже стало гораздо лучше. остался вот здесь еще неровность. если у нас есть зазоры также их можно аккуратно выправить вот здесь он есть Выправим. обзора здесь нет